12, 20. Как вы себя чувствуете? Какого хера вообще происходит? Какой объект? Начнем тест номер 122010. Стоя на одном месте, сделайте несколько оборотов вокруг себя. Что? Вы как там? В адекватны вообще? Какие повороты вокруг себя? Мы ждем или пустим снова заряд ток. Ладно. Раз, два. Три ура, молодец, хороший объект. Тест номер двенадцать двадцать один. Это какой-то прикол? Что происходит? Вообще, где я? Это... Господи, это место, оно похоже на камеру содержания. Или... Это же... Это же камера допроса? И там кто-то есть за зеркалом? Ау! Эй! Ладно, я понял. Поиграем в твою игру. Тест номер двенадцать двадцать двенадцать. Как вы себя чувствуете? У вас что-то болит? Нет, все хорошо. Тест номер двенадцать двадцать тринадцать. Как вас зовут? Кто? Меня зовут Конор. Более известный как Смотритель. Господи, как это начинает? Нехило пугать меня. Я чувствую себя, чувствую, как один из этих объектов, которых я допрашивал, над которыми мы ставили тесты. Они чувствовали это? Да? Страх? Тест номер 122014. Что вы сейчас чувствуете? Мне страшно. У меня мурашки по коже. Я, в свою очередь, чувствую себя очень легко. Непривычно легко. И я не понимаю. Мне страшно. Где я сейчас нахожусь? Почему вы задаете мне вопросы как же животному какому-то? Я же Конор. Выпустите меня. Тест номер двенадцать двадцать пятнадцать. Посмотрите вниз, а после посмотрите в зеркало. Ладно, пол, да? стопковый хер. хера? Я не понимаю, почему я не вижу себя? Где мое отражение? Господи, что происходит? Может, помогите мне, пожалуйста? Мне страшно. Я не знаю, Господи, что происходит. Помогите, пожалуйста. Я, я Конор. Я тут работаю. Помогите мне. То есть номер 12 20, Как вы себя чувствуете? Что происходит? Я, я не понимаю. Мне, мне страшно, почему я не могу закрыть глаза. Я, я не могу моргнуть. Уж у меня нет даже рук, ног. Что такое? Помогите. Помогите, пожалуйста, дайте ответ. Пожалуйста. Вы мертвы. Вас не существует. Вы призрак. Вам никогда отсюда не выбраться. Вся ваша оставшаяся жизнь будет подвержена исследованием ваших аномальных способностей. А пока что вы можете насладиться музыкой. На сегодня тесты окончены. Спасибо. Господи, это был сон... Ч ⁇ за херня я не понимаю? Что же, Гонор, Ты сделал свой выбор? Да. Я желаю сейчас вернуться к своему, я так понимаю, прошлом. Ну, то есть к допросам. Мне нужно изучить то, какой я на данный момент. И если вдруг что, я знал, как побороть себя. Это мой выбор. Хорошо. Хорошо сын на данный момент ничего особо не даст тебе по информации, так как он и сам не в курсе, где ты и каков ты. И я хочу задать вопрос. Я слушаю. Что за Элизабет? Хм. Если ты той, которая является матерью Дуриана, сына твоего, то вот по поводу твоей не в курсе. Ты не убивал ее своими руками, однако ее стиль того, что нажимали методушины, словно бы взяла и исчезла. То есть хочешь сказать, что она пропала? Именно. Какой же ему так? Не вини себя. Ты не виноват. Ибо ты не контролировался в этот момент. Так что? Это ведь я решил покопаться и узнать о а? 001. Я как узнал? Нуга. Ладно, что же, тебе нужно допросить объект? Да, погоди, а я ведь. я же убил тебя и поглотил, правильно? Да, а что? Получается, и всех объектов тоже? Да, и в своей голове ты можешь общиться, даже с такими объектами, которые говорить не умеют. Такими, допустим, как Творимная Статуя или еще кто-то. Так, я ведь его тоже поглотил? Именно. Я хотел сказать, что он хочет поговорить с тобой. Мне не помешало бы. Здравствуй, Смотритель. Док, ты значительно помолодел. Все потому, что те, кого ты поглощаешь из людей, отдают тебе свою самую ценную энергию, которая была при молодости. Док... Не говори ничего, Конор. Я понимаю, что это был не ты. Объект 049 мне все рассказал. Прости, что подвел. Смотритель, хватит жевать сопли. Мы для того, чтобы вытащить твой зад отсюда и вернуть тебе свой разум. Ты прав. Что ж, кого сегодня будем допрашивать, док? Сегодня на повестке дня Объект 966. Бессонники? Да, именно они. Итак, допрос Объекта 966 объявляется открытым. Смотрите, начинай. Но вообще-то я тебя вижу и слышу. Я... Ты на нас и то, что мы я хочу узнать о том не побольше. Узнать? Братьев. А если, вы все... брать, если вы просто высола из создающий... них жизнь и силу. Вот тебе вся подробность. Okay. Я это и не скрывая эти действия с Позволь задать тебе вопросы, которые интересуют меня и ученых. А у меня есть выбор. Есть выход. Убер кого бы толку Вы хозяин. И не все-таки эти вопросы в квадратном. Конор, задавай вопросы, которые помогут тебе хоть что-то узнать о твоем втором «Я». Скажи мне, 966-й. Когда я вас создал, как я вел себя с вами? Как со своими детьми. Но она началась делать чуть А в итоге ты и сам рассекнулся. А ты не знаешь, зачем я это сделал? То, что ты могла, то, возможно, ты решила, что сказать не могу? Возможно, решил решился как запасить нас. А перед тем, как я сожрал вас, убил, поглотил... Что ты видел? Я, я не умею совершать, чтобы вы скидали в этой классе. Ты думал на них Граждану скорее всего, это то, что называется Смотрите, те существа, которых ты создал, они не являются более HSTP. Их, как таковых, больше нет и не будет. Фонд пал, дал место новому поколению. Ясно, я что это за существа? Я не знаю. Однако, они были туда сильнее нас, и что мы бы видели, или ли. Скажи мне, ты ведь поедал людей, ибо я тебя таким создал? Мы не ели людей, до того, как прибыли в фокусе. Похозились в речку, дорогая бесплатная, рожиженность. А попал в фронт, людей. Поначалу -по мы не хотели видеть, но мы на голову-то нам приходилось, а потом не нам не понравилось. И теперь, для чего про людей, мы не принимаем лучше. Ясно. Смотрите, прекрасно. Мы можем заканчивать данный допрос. Мы узнали достаточно информации. И что же мы узнали? Мы ведь ни хера не узнали. Итак, по моим подсчетам мы поняли две основные вещи. Ты, создав объектов, относился к ним как к своим детям, а порождение внутренних монстров уже стало внутри комплекса, а значит ты не виновен в том, что они являются таковыми. И также то, что твое прошлое сознание понаделать, что ты сможешь обуздать свои силы. И скорее всего, демон, что был внутри тебя, что-то да сделал тебя. Скорее всего, из-за него твой разум разделился на тот, который есть сейчас и который был в тебе всегда. Чумно, ты все слышал? Да, Кур. И мое мнение совстаимо с мнением коллеги. Эта информация сможет мне как-либо помочь? Ну конечно. Ты узнал о том, что твой разум сейчас явно чем-то затмел, но, к сожалению, мы не, не видим. А что нам теперь делать? Нам сейчас остается только наблюдать Дориан. Кажется, он мотнулся на твой след. Прием. Говорит детектив Хоу. Скорее всего, мы обнаружили след объекта 001. Однако в одиночку нам не справиться. Дориан, в моей команде пару пехотинцев, у которых амуниция на дуле. Если припасами, потеряем след. Нам нужна поддержка твоих ребят. Вас понял. Однако сейчас мы тоже идем по следу 001. Хм. Интересно, пойти ли мне дальше по следу, который обнаружили мы, или отправиться по следу Хоумса? Черт. можно действительно подумать, какой же мне выбрать вариант. Первый или второй. Это достаточно -таки серьезное решение.